Пить хочу немножко так ай мужик ты какую фигку сделаешь? ладно кто там алло адриан ты что ты делаешь здесь жлюбу прикинь можем. А. Вообще я память ошибла? Да, я думал, что-то... О, что О, прикинь, этот... Э, блин, не Ай, помню, как зовут ты этого. не помню, что это за меч. Ой, бита, что Нет. ли? Да. Короче, прикинь, вот такое пропустил. Тут, короче, Аид, очень хороший человек, стал богом Олимпа. Это же ужасно. Это прекрасно. Он мне, правда, кое-что <связанная> обещал, но я не помню, что, выполнил ли он свою часть сделки, надо у него написать, спросить. Сюда иди. Алло, алло, Аид? Вы же понимаете, что если он стал богом, то наш мир будет полностью переделан. Да, это превосходно, он очень до -до -до добрый. Какая вкусная. А как еще он мне даст душу моего. Ой, дед, привет, сбрасывай. Дед, привет. привет. Вот. А, а, а чё ты а тут вообще? А, ну тут Аид стал богом богом Олимпа. Ой, как и как целым нашим богом. А, и скоро мы умрем. Все, ну ладно. Это было прискорбленно. А, еще... Короче, депрессия идем. Да Дрю... не, нет. Иди, Ваня, мне нужно связаться. Мы так бы умерли. А где этот? По-моему, кого-то кого-то кого уже Адриана да. уже все. Адриана адриан, адриан уже, да. Да, а? нас а? тоже нас скоро тоже так, так. Алло, олег а да ой ах ты ж собака сутулая, ты что думал я все забыл ну все этот жалкий бог а? напросился чё случилось уже Вы где Нет. Меня да. заколдовали. Меня, да. бедного, как какую-то тряпку заколдовал грёбаный да. Феликс. Вы даже этого не заметили. А. Потом меня воспользовался мною Аид, чтобы чтобы вас всех одурочить. И всё, меня он ну, Все равно мы с сдохнем, поэтому все равно без разницы. Меня да. Феликс заколдовал вы это. Никто из вас не заметил. Без дари. Ну, да. Ты, ты без бы заметил. Ты бы посмел на меня руку поднять. Это дед мой. Дед, ты сейчас... Вы, ой, зря вы это сделали. А я Нет. знаю, что это будет, я забыл. Что Дедушка. У него же насморк. Да. У меня нельзя на насморком пользоваться. Вот так. Да мне защита. У да. меня злой, и так, ты понимаешь, какая ты... Всё. Я, я, я понимаю. Ушел. Мы, мы Я равно скоро все умрём. Я ой, понимаю, что ты злой. На тебя но... Олег, не ты Ты что, Нет, слепой? Что за хуй? Что? Mm, я понимаю то, что? Что, что все такое там. Вс плохо и ужасно, но. Прекраси, то, что дед там Богом Нам надо это что-то с этим делать. Надо да, стать богам. Решить Мама, да. деда, его вещей. Да я могу. Нам не надо. Надо стать богами, отфигарить. Ну, да, идея это хорошая, но ну, вот я могу помочь. Давайте. Но только есть проблема. Вы понимаете, то, что если он там наверху, то он нас слышит и видит. Да, ну, возможно, я улетим в это. Да, мне это... не... Пойдем на царство все сейчас. Нужно убить. через 30 минут встретиться у тебя дома. Червячек будем пить. Вкусный. По Посмотрим. А он нас опять... И мне нужно кое-что сделать, вот, мне нужно эту книжку почитать. Встретимся все через тридцать минут дома, у Адриана чаёчек попьем. Хорошо, все равно это будет последний чаёчек. Почему детка тебе домой идёт, а? Последний наш чаёчек, мы все равно скоро все сдохнем. Есть покушать, Адриан, есть покушать, это я сейчас скрякнусь. Пойдём наберём хотя бы чай. Лука любит сердечки кушать, пойдём да, у меня есть еда, сейчас я открою холодильник. Да, открой холодильник. Короче... Я могу Возьми на нашу, на нашу комнату. Одна маленькая. Она ненадолго сработает. Здесь отключится Свали отсюда, дед. Или иначе щелчок тебя в момент не будет. Не, беси... не выводи меня, дед. Сейчас Аида позовем. Мы сейчас Аида позовм, тебя немцев позовем. А, немцев идеально. Ой, выкинутый. Тет быстро свалил туда. Yeah, да, всё, всё его дома. Так, слушай, я могу наложить на эту комнату небольшое заклинание. Здесь не будет работать магия минут 20. Здесь не будет не работать абсолютно магия, включая камни чудес. Так что временно мы будем беззащитны. Так что сюда нельзя приходить мистер багу. Понятно. Не знаю, но это без... пока будет здесь законодание, он не сможет за нами проследить. Не, вот сделаем тогда в тайном подвале моем. У тебя есть тайный подвал? Конечно. Я помню, там на фонтане как-то был. Нет, это не там. Да только учти то, что нужно сейчас потише об этом говорить, потому что мало ли он слышит. Да. В тайном подвале. Так, все, нам надо черт. то Окей, делать. я пойду. Сдел... Где комната? Где подвал? Покажи. А, там сейчас только через мою комнату заходить. Хорошо, я пока займусь важным приготовлением. Вот здесь. Что здесь плита нужна? Да. да Не, дай. Так, сейчас, подожди. Литатус, паевлатус, имбилатус. А! О, красиво. Так. так, сюда нам. Ничего себе. А, я помню это. Мы здесь как-то кого-то запирали, вампиров, что ли? Да, да, да. Так, ну это хорошо. Я начну раскладывать заклинание. Мне нужно будет пару вещей принести. Вот. Они у меня с собой есть. Ну, все. все, приходи через 20 минут. А, хорошо, все, давай.